Ну что, друзья, пора ехать на работу. Кому воскресенье, мать родная, кому работа. Мотоблок мы завели, поедем мы на мотоблоку. Другого транспортное средства мы не маем. Ну ничего, погодка, конечно, не рада, но что делать? Гоу! Рекс тоже на работу. С хозяином. Так вот и ездим. <смех> вот видите? Вот у нас катается так. <смех> Хороший собака. Рекс! А, Рекс. Ну, все, друзья, едем мы с работы. Да, с Рексом? Уже начинает темнеть. Есть нас фонарик на лоб, если что, замес фары, потому что мотоблок не укомплектованный парой. Ну, вот. Сельская простая жизнь. Да, Рексон? Ну что, поехали, погнали! режим даже не будет колотить руками ногами <coughs>, чтобы более-менее вы меня увидели потому что вы только что и увидели как мы издеваем собой а там трассучка ее просто у нас маленький такий нюансик в кормлении наших животных в виде того что э, тара на 20 литров чугун желательно бы и литров на 60 наварил бы за день и забыл бы больше бы не вспоминал а так приходится грубо говоря целый день не отходя от кассы Варить эту добанную корм для наших сил. Мы без этого же никуда. Про мы ложим гарбузик, гарбузик. Обычно это все, друзья, за кадром остается. Мы на этого не показывали. Обычно. Нет, вот так. О. Во. Водичка Вот Нашли Главное вот. Искрый носитель Без его хана Так, я здесь уже запарил Запарил Самый главный помощник а, Покатался туда-сюда Ничего бы не получилось Рексуан Рексуан Провирайте, если вы варите проверяйте рукой, чтобы не было горячо да. Потому что попали те кишки Оно сверху бывает вроде как нормально А да. внутри, ох, руки пекет да. Поэтому... А свинкам нельзя так да. Надо аккуратно Смотрите, Аккуратно бережите своих животных ну, что, пойдемте, главное, чтобы они меня не съели Ай, вперед Вот таких надо Четыре ведра Да, таких четыре ведерка Там у нас уже красота наша горит Да идем идем идем идем идем идем идем Наливаем. можно конечно было бы кормить их сухим кормом но для нас это пока дорогова ровное со своего участка там что мы перекупили пошу и дальше Встал на пол ну, посмотрим как они меня Ой, что вкусно, вкусно. А вы ожидайте. Вторая, Вторая партия. Ну и что вы тут? Что вы тут любите от этого? Да, ждут. Духи, блин, ждут. Так, вали от тебя. Валерий. Перевернула. Вот она грязная. Чумазая. Дождалась довольная. Эх? И кабан. Ну вот. Теперь тишина. Все кушают. Пошел я по воду. Ну, ну, ну, Понемножко. Это было чуть, чуть Ну что, друзья осталось еще двадцатку на не спролили? Зерна и покормить курилька. Ну что, кроличая? Кроличая. Дождались мы или нет? Сейчас он зерна все. Сейчас и съем на... Оп. Оп. Оп. Идем Так, надо за сиром слазить, потому что там он уже пух и льёт. Я думал, сегодня днем не получилось не Так, что еще? Угу. надо пух обезать Ой, пух Этого надо Так, ладно. Ну вот, ведра будет мало Наверно Нет? Думаю хватит. Здесь зерно смесь. Тут будет джок со осорогом, всего чего только можно. По поводу третикали, друзья, это кормовая культура. Кормовая. Поэтому можно кормить. И там никаких дути, еще чего-то не будет. Так, прикрываю, иду за сеном. клетки на ножках там пускай это вот будет там не идеально чисто но зато максимально мне удобно то есть вы смотрите всех пока попоил и всех кроликов покормил за исключением зубов кормов сена сейчас посмотрим лажу туда и все будет окей епросто. так друзья вы так не делаете но друзья, работа туда сюда поэтому мы сено, во-первых, храним на вышках. Тут лежат доски, что, чтобы не было скользко и крышу ломать. У, -у, -у, -у, -у. У нас такой маленький чердачок. Еще и потолок низкий. Ну, достать как-то надо. году мы заготовили много с излишком ну попала тогда уж немножко есть красота сена я не жалею потому что мы его сами готовили так не бросать никогда вилки сверху можно попасть Теперь раздать надо всем у а, шастиком. ушастиком О, красота. быстро одна партия пошла сейчас еще сюда принесем всем по чуть-чуть и красота да. поэтому вы обратили внимание что сено лежит на полу много Ну ничего навоз идет у нас вот много здесь да все идет навоз и это не страшно Главное что, ценить свое время, в доме дети, и это не один ребенок, тем более девочки, все хотят общения, внимания А если я тут буду жить с ними, с кроликами, со свиньями, с курами, ну ты понимаешь, через хату выкинуть, или самому надоест. Вс, Все Свет на улице, на улице включили, так, такое чувство, что день. Ну вот такой небольшой кусочек моей жизни, из моего дня. Вы сегодня увидели, кофе я уже сделал. Поэтому э -э, жизнь радостная, э -э, на положительных эмоциях. Можно выйти, пройтись, попить кофе, подумать, что делать завтра. Э -э, ну, завтра работы не меньше. Э -э, работа, дом, семья. Ну, семья это отдельная история К сожалению, пускай что-то остается тайной Поэтому я про семью практически ничего не снимаю Не показываю Ну, как это говорят Я не ущемляю ваши права, вы не ущемляете мои права Всех все устраивает Ну и вот такая благодать Там еще на улице установил фонарик Вы же его видели Дорожка Шаша -ша. Табличка где-то там моя стоит ну, не повалили, ну и слава богу. Все, друзья, всем счастья, здоровья, семейного благополучия, мирного неба над головой. Пускай у вас будут дни легче, чем вы, наглядные. Ну и, наверное, жизнь радостная. Хотя у меня сегодня день великолепный. Всем пока, друзья. Работы еще сколько? А дома еще ждут. Все, друзья, всем пока.